Изготавливает на готовый дороги. Да, Все ну, да, ну, да, классно. Это то, что нужно. Да, это то, что мы документировали, чем я занимался. Смотрите, какая ситуация. Гранитный массив, прогретый, трещин ураноносная трещины жирные зоны. Они, значит, где трещина-жирная зона пересекается с продуктивным так называемым пакетом, вот, там формируется урановая зона. Вот закономерностями вот этими мы и занимались. Вот ты скважину будешь, выявляешь вот эти так называемые жилы к формации ККУ, который связан уран, вот, И борешь скважины, мы попадали скважины без линии, без всего на будильне 80 метров попадаешь в бузе, где 20 тысяч метров, где зона 3 сопрягается вот с этим походом. Есть, это, вот печаль, да, да, да, да, да, вот, вот, вот, вот. это у вот, самая новая книжка вышла, Рудный город. Она будет в трех томах, Это первый тон. Просто классно. Эрс Гебирки. Ну и вот эту книжку. Это мне подарили вон даже надпись на 39 лет в немцы в свое время так учебник минералогии немецкий. А вот это 50 -го года шикарнейший проект. Их всего три в мире в году. три. Один у моего друга Гипфрида и один он подарил мне 53 год. Уран, вот это, это серебряные минералы, Простите, классные такие, ну все оно, конечно, мелкое, мальфот, это же тоже пустит, вон, только сильно увеличенный, Он mm -hmm. это то же самое, что и вот, ну и мошьяк самородный, в виде кальцитов и так далее, вот с этим все было и связано уран. Украине, конечно, Ловыне. Вот это вот Шнекенштайн, так называемый. Вот эта книжечка ему посвященная. Вон он, кристаллики. Вижу, вот кристаллики это. вот такие вот там. Самый большой, которые находили там, 17 что ли, миллиметров 18. Uh -huh. Ну а это вот разные, так сказать, ну, вот очень старый образец. Самородный шяк, трустит, э, серебро здесь, все-все в этом вот. И чаще минерал бегит так ну, вот, вот такая вот висмут чаще всего назван это наше предприятие вот этот вот самородный висмус сам лично отбирал на горизонте минус 2050 метров жила а это уже это э, висмут. выращенные висмуты вот уже вот из ну, это тоже немецкий продукт вот из этих висмутов вон вот такие вещи вот, вот, а, вот, а вот это вот, тоже. это самородная вишня, но это уже получилась. Вот, Вячеслав Александр, вот, вот это, редчайший минерал, он единственный во всей классификации, который содержит органическое вещество. С, органика, амнируйческая исландция, и вот в этот вот, его долгое время принимали за кортик, но это муэйлиф. Гелий по-немецки, а здесь бурый лифт, часть и вон там в виде сердца кристаллы, например, вот такая маленькая вот хрень. Самородный углерод? Графит. Графит самородный углерод, да. Ну вот это 1830 й год, в у неё. Сам лично отбирал таких глазовых по этим углеродам. Вот ну и знаменитые бариты. Лопатки на сердце Ребята, ребята, Автор Сили... Силин Владимир Аркадьевич. Авторские работы. Изумительная гранта. А камень один. Да, включение одно. Обалдеть. Любовь okay, аудиотехника. Oh, well, uh -huh. Вот же написано. Описание. Волкьело 400 куда-то. Дальше дыгон. У него такие углы, что там... Все, все отражается Это надо